друзья меня зовут елена туманова и в сегодняшнем видео я хочу сделать обзор компании которая называется рой клуб я инвестор интернет инвестор крипто инвестор и в моем ассортименте есть в моем портфеле есть несколько компаний куда я инвестирую инвестирую в основном сейчас в интернет-компании. В моем портфеле есть высокорисковые, среднерисковые, низкорисковые. По анализу вот всей работы из, из со всего моего инвестиционного портфеля стабильнее всего и лучше всего дали показатель именно Рой Клуб. Десять дней назад сосканилась компания, которая называлась Текра. Я туда вошла совсем недавно, даже не успела еще особо туда денег забрать. Но, тем не менее, я прекрасно понимала, куда я шла. Я понимала высокие риски. И очень спокойно к этому отношусь. Да, есть издержки производства. Более того, я могу сказать, что буквально вчера, 27 мая, соскамилась еще одна компания, Кубитек, которая тоже давала очень хорошие результаты для тех людей, кто успел идти. Но это особенности инвестирования в высокорисковые хайповые проекты. Будем называть вещи своими именами. Теперь про Ройклуб. Ройклуб стабильно на протяжении уже многих месяцев, а работают. Я сюда зашла в августе 2019 года и вот в том состоянии и в той активности, в которой он есть сейчас, на данный момент он дает 32% своим держателям своей криптомонеты, своим участникам и в процентном соотношении это для нас 0,93% в день. Немножко истории. Когда запустился Рой Клуб, мы зарабатывали на монете Призм, она и сейчас еще существует. В свое время она дала очень хороший рост цене, и зарабатывали мы на парамайнинге, ну естественно, сложный процент. Претензий к компании у меня нет. Я достаточно хорошо заработала, партнеры мои хорошо заработали. Но в один прекрасный момент, так как Призм был ничем не подтвержден, скажем, не поддержан, в один прекрасный момент интерес к монете призм стал все меньше и меньше, и курс хорошо упал, и сейчас монета существует, есть по очень низкому курсу. Буквально вчера я выводила с одного из своих кошельков 470 призм, и мне дали за них 666 рублей, но тем не менее он тоже торгуется на бирже. Но призм нас сейчас мало интересует, нас интересует монета Уми, это именно на то, вот та криптомонета, на которую я хочу обратить внимание. Давайте же посмотрим, что это такое. Это новейшая технология, которые были интегрированы Рой-клубом в свою экосистему. И на чем мы сейчас все зарабатываем. Во-первых, мы зарабатываем на стейкинге что позволяет увеличить количество монет в нашем личном кабинете. А дальше мы зарабатываем на росте курса. Мы зарабатываем на сложном проценте. Это вообще очень интересная и классная и вкусная вещь, которая позволяет еще больше приумножать наши деньги. Ну и конечно же это бонусная программа, где мы получаем вознаграждение за то, что даем информацию людям о нашем Рой-клубе. Смысл приглашения людей в Рой-клуба клуб не сидеть тихонько, как мы хотя так тоже можно и получать полностью пассивный доход а чем больше будет участником про клубе тем больше мы будем получать процент по стейкингу это так и называется совместный стейкинг монет уми. работает 24 на 7 современная технология совместный стейкинг уми. давайте вот так вот прям нажмем посмотрим Стейкинг на смарт-контракте. Позволяет вам увеличивать количество монет Уми, просто держа их на своем кошельке. Вот смысл стейкинга. Нужно вступить в структуру. Чем больше структура, тем больше создаются монет. Самая крупная структура ⁇ Рой-клуб. Есть еще одна структура, которая занимается стейкингом Уми, но она дает гораздо меньшие проценты. Что имеем мы с Рой-клубом? Ну, во-первых, рост до 40% в месяц Уми. Монеты всегда остаются на вашем кошельке это огромный плюс вы можете легко без комиссии вывести на платформу сегин про и продать эти монеты за фиатные деньги дальше моментальный вывод монет без комиссии на биржу где вы в дальнейшем их можете продать очень важный момент ваши монеты стейкаются то есть увеличивается количественно только в рой клубе только когда они лежат в вашем кошельке в рой клубе и вы получаете очень хорошие проценты. Призм тоже растет до 10 процентов, но призмы не это а не так интересно. 9 Девятиуровневые партнерские бонусы, то есть если вы приглашаете людей, компания начисляет деньги. Причем при заводе денег в компанию, да, на свои кошельки, вы должны понимать, что 10 процентов это будет комиссия, 5 процентов из них идет на реферальные вознаграждение. Так и и что очень важно, скам невозможен технически. То есть нет риска потерять криптовалюту. Какой здесь может быть главный риск? Главный риск может что цена за одну умю резко упадет. Но этого вот пока по статистике не наблюдается монета только растет есть конечно волатильность но даже вот при всем при том как доллар и вообще в принципе все криптовалюты резко обрушились вот такого резкого снижения цены на монету уми не произошло то есть она приблизительно колеблется от 170, ну и самое максимальное это было где-то две недели назад, может чуть поменьше, это было 260 за один. Поэтому каждый уважающий себя инвестор, кто работает с криптовалютой, тот всегда может продавать, когда самая высокая цена, и покупать, когда самая низкая цена. Здесь каждый уже решает, конечно, сам. Значит, смотрите, участников, вот такое количество лидеров, офисы открыты официальные, отзывы, работает в 27 странах, работает 20 29 месяцев, выплачено больше 20 миллионов в криптовалюте, есть карта развития, то есть вы можете зайти сюда и посмотреть все эти моменты. Немножко из истории хочу сказать, что когда запускался Ройклуб, то мы работали с призм. Это действительно так и было. Потом компания, после того, как было падение, компания сделала ребрендинг и э, внедрила УМИ. Причем очень порядочно поступила со своими партнерами, то есть те, кто, э, может быть, потеряли деньги, ну не деньги потеряли, не потеряли количественно монеты призм, а потеряли в цене за одну монету призм, Компания сделала компенсацию при внедрении вот этих монет УМИ, технологии совместного стейкинга УМИ. Каждому вкладчику были выплачена компенсация 20 монет УМИ. То есть я тоже их получила. Были еще какие-то доплаты. Ну вот именно для того, чтобы люди перешли в другой криптовалютный этап. Дальше давайте смотрим, чем занимается. Есть калькулятор можно посчитать сколько вы можете заработать если допустим ведете вот 1000 рублей до да, 1000 рублей ведете это 5.78, но минимально там по моему если мы возьмем ну, вот, давайте в долларах мне в долларах удобнее возьмем допустим 50 долларов 50 долларов это 21 и 19 помню если допустим вы положите на срок 10 месяцев то у вас Итог накоплений будет 306.22 УМИ. То есть здесь включаются и сложные проценты, и все остальное. Курс УМИ на сегодня 2.36 доллара. Здесь вот можно что еще увидеть на этом сайте. Вот смотрите, вот с левой стороны, вот это вот, вид, люди вводят 815 призм, 3000 призм, 297 УМИ. 3000 призм. То есть и УМИ, и призмы, все это дело функционирует, все это прирастает. Но, говорю, самое интересное это, конечно, участвовать в совместном стейкинге УМИ. Плюсы двухэтапная аутентификация по e-mail GA защищает ваш аккаунт от мошенников. То есть очень сложно украсть ваши деньги у вас у каждого. Если вы выполняете все по инструкции, устанавливаете все пароли, ключи, все, что нужно, все это есть в инструкциях, то здесь безопасность на высшем уровне. Быстрый обмен на другие криптовалюты на бирже. Да, есть такое. Быстрая продажа и продажа за фиатные деньги на P2P-площадке. Да, есть такое. Служба поддержки, оказывающая помощь при утере пароля да, при утере пароля и данных. Да, есть. Единый аккаунт для кошелька, биржи и P2P-площадки. Есть. Доступные операции как с UMI, так и призм. Да, есть. Легко активировать УМИ кошелек. Да, есть. Из минусов. Это централизованная платформа. И не всегда моментальный вывод и отправка криптовалют. Не моментальный, это точно, но в течение иногда даже 2-3 минут, иногда 15 минут. Но это вот максимально, что у меня были переводы. Это вот единственный минус. Есть миссия Рой-клуба. Тоже все почитаете. Есть мобильное приложение Sigin Pro это биржа, с которой мы торгуем. Мобильное приложение Roy Club, мобильный кошелек призм отдельный, кошелек Уми отдельный. Есть Roy Market. Вот почему монета растет, потому что э, люди ей пользуются этой монетой. Есть возможность за нее покупать, за нее продавать вот такая э, есть площадка Roy Market. То есть э, Авито. Ну вот только на площадке Роймаркета. Здесь можно все купить. Давайте посмотрим, что же здесь есть. Вот смотрите, любая категория. Транспорт, животные, недвижимость. Вот мне прям интересно. Вот хочу посмотреть, что продается в Красноярске. Так, продается ли что-нибудь. Вот Красноярский край. Я нажму чисто вот, ну, чисто посмотреть, что тут продается, насколько у нас продвинутые. Да, все, смотрите, шины, футболки, Опель вот продается за То есть в деньгах, в эквиваленте, вы у кого есть умья, вы можете заплатить умья. Вот смотрите, все, все, все это можно купить за... Есть благотворительность, есть Рой движ... есть а -а Академия. Хочу обратить особое внимание, если вы решили стать инвесторами и работать с криптовалютой, есть Академия, вы можете действительно повысить свой навык, прокачать свой навык в инвестировании, понять больше, как работает криптовалюты, ну и, конечно, как заработать еще больше. Можете присоединиться и, соответственно, начать работать. Школа молодого лидера, как привлекать в свои команды много людей, здесь тоже все есть. Что еще здесь интересно? Вот хочу обратить особое внимание на бонусную программу. Система поощрения активных участников, несущих идеи рой клуба в массы. МЛМ-система, ну это стандартно. Реферальный бонус 5% для всех, 9-уровные бонусы в глубину. Выплата в криптовалюте, моментальное начисление. Да, это все так оно и есть. Бонусы начисляются автоматически. 5% бонусов с приглашенных. То есть, когда вы привлекаете людей, компания вам платит 5% за каждого приглашенного, вернее, от его суммы вклада. С чего можно начать? Вот первый участник, вы можете начать с 20 уме. Ну вот у меня почему-то было с составами Призм, когда я начинала инвестировать, вход должен был от АПриз. Ну, призма нам сейчас неинтересно. Вот УМИ. Итак, от 20 УМИ вы получаете на баланс 18 УМИ. От 18 УМИ начинается стейкинг. То есть не имейте в виду, что 10% это идет, это идет на вознаграждение по бонусной программе. 5% от рефералов. Дальше, следующий ранг, бронзовый партнер от 100 УМИ. Вам придет 90 УМИ, вам открывается рефералка уже на все... Вот э, 9 линий да есть определенные условия чтобы э, выполнить тот или иной статус здесь 6 рефералов первый уровень дальше серебряный партнер у вас должно быть 30 уми на кошельке личных взносов э, 120 уме у вас дают 36 рефералов ну и вот так вот по бонусной системе хочу сказать что я это активно не использовала я все-таки больше сюда пришла как совсем пассивный инвестор. Вот на сегодняшний день в свете последних событий э, скамы проектов один за другим. Конечно, второй клуб явно выигрывает и явно в приоритете. Давайте перейдем в личный кабинет, и я покажу, как он выглядит. Вот это мой личный кабинет, вот это кошельки пополнения. Это не конфиденциальная информация. Вывести отсюда деньги можете только вы, никто другой, потому что есть ключи. Если сами только не отдадите кому-нибудь, то никто вас отсюда деньги не уведет. Значит, участников сколько, количество монет. В структуре стейкинг 32 процента в месяц вот только выплачено бонусов курс сегодня вот сейчас момент 2133 по красноярскому времени 236 USD то есть процент стейкинга в день 093 процента в день на вот тот остаток который у меня есть есть призм кошелек есть умник кошелек Итак, сейчас у меня 257.92, я немножко до этого тоже еще выводила деньги. У меня стратегия очень простая, я выхожу сначала в любом проекте без убыток, где получается это выйти, но здесь я уже давно вышла в без убыток. То есть сейчас просто один пассивный доход. Вот просто один пассивный доход на сегодняшний день 257 608 долларов. Посмотрим в рублях. Это 44. Да, хотела сказать про стратегию. Стратегия такая: я вывожу только то, что настыкалось. Вот все, что до 30 мая настыкается, все это дело я сниму по любому курсу, какой они есть. Мне самое главное выходить без убыток это первое во второе снимать деньги ежемесячно но это как минимум если у вас есть еще небольшая сумма я со временем планирую здесь увеличить количество денежек для того чтобы мне снимать хотя бы но ну, тысяч по 10 в неделю мне тогда будет очень даже комфортно дальше что здесь еще есть еще вот дополнительные сервисы с которыми мы работаем Здесь есть статистика. Вот видите, сумма пополнения на 175.34. Всего у меня было. Всего Рой-клуб мне принес 307. Вот я говорю, я здесь совсем пассивный инвестор. Ну, собственно говоря, это и все. Да, какие вопросы? Вот FQIT еще вопросы. Можно здесь сюда посмотреть. Криптовалюта, Уми, стейкинг, парамайнинг, Уми. Как это работает? Что это работает? То есть вот-вот-вот тоже все можно посмотреть. Итак, надеюсь... Я осветила вот все, что хотела, все вопросы, кто мне задали. Я вот постаралась в этом видео на все ответить. Если еще какие-то вопросы не отвечены, вы, пожалуйста, мне задавайте. Все мои контакты находятся внизу под видео. Ну и, конечно же, я жду вас в своей структуре. Я хочу, чтобы так можно больше людей сюда зашли здесь исключительно меркантильный интерес чем больше нас здесь будет тем процент стейкинга здесь будет больше и вот этот процент в день он тоже будет больше а это значит что и денег у меня тоже будет больше ну как естественно и у всех партнеров кто инвестирует в рой клуб итак на сегодня все всем пока